Ну что, друзья, привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта Макивара.ру. В этом видео мы разберем такую технику, которая является визитной карточкой карате. Это техника Шутоучи. учи очень многообразная и богатая техника. Рассмотрим ее в аспекте значит, отработки на Макиваре в самых разных вариантах. Обычно мы привыкли видеть, что шуто, когда набивкой занимаются, набивают по какому-то предмету, да, по бревну. Там помните, как вну, погоди, там заяц, да, набивал там, заяц бок там, да, Зайся, заяся, зайся. бам, вот и был удар шуто, вот. Ну те, кто занимается каратэ, чаще видят его в аспекте сай шуто и шуто уки учи. Такая техника, которая часто применяется в кате. Вариантов исполнения этой техники много. Вот. Что касается формирования кисти, чтобы вопросов потом сам не было, значит, вката любят, когда пальцы сжаты. Существует масса способов формирования шута. разные мастера показывают это по по-разному, поэтому, чтобы снять непонятки, я сам скажу, что все способы, наверное, правильные, я буду применять сам свой, один из распространенных. Значит, Часто применяют сжатые пальцы, да, плотно соединенные между собой, кто-то подгибает указательный палец, кто-то любит, наоборот, пальцы расставленные и кисть напряжена. Вот Я сторонником являюсь данного варианта. Почему я, я к нему с пришел? Именно благодаря работе на макеларе. Если пальцы сжаты, то инертность э, после ну, удара и при деформации самкисти очень сильно, и пальцы вжимаются в друг дружку, вот, и возникает болезненность там, где она быть не должна, а именно в пальцах прежде всего. Если же мы формируем пальцы, как я называю, это вилы, и наносим таким способом значит, удар, то у нас хорошо напрягаются и стабилизируются все мышцы, образные мышцы, и всякие прочие, которые пальцы раздвигают, они взаимно друг друга компенсируют силу. И стабилизация происходит очень жестко, кисть напряжена очень четко, и получается хороший значит, удар. Значит, э, безболезненный причем. Очень важно понимать, что удар шуту не наносится значит, костяшками э, со стороны мизинца, то есть не запястными незапясными, непясными костями, носится э, мягкими тканями гипотендера, поэтому кисть всегда слегка подвернута ладонной поверхностью на то, что мы бьем да? вот, это тоже очень важный момент ну и существует еще масса других аспектов, которые я в данном видео не буду разбирать. Моя задача сегодня показать а, способы работы на макиваре, Почему? Потому что их на самом деле очень много. За пределами сай-шута и шута-учи-уки существует масса других вариантов, таких как соту шута Причем все варианты могут исполняться в самых разных направлениях и плоскостях, чего очень часто э, не показывают э, ни в базовой технике, ни в технике кумите не в технике кихон и пон кумите гахон там что э, э, будет этого нету не разбирается э, в бункае очень часто эта техника хотя она присутствует а уж на макиваре вот максимум что работают, это сай шуты может быть сото шуту, все больше ничего не видел э, в том видео которое можно сразу получить в интернете хотя на самом деле технику шут очень мы богатая начиная от рубящего удара сверху также а восходящего удара снизу в основном наносится в нижний уровень, а в пах. Вот. Также это э, различные значит, полубоковые там, удары, такие как э, <клес> тоже это нисходящие техники по ключицам, а по шейному там, треугольнику, техники удара сбоку, восходящие техники под 45 градусов. То есть, смотрите, можно крестить, что называется, по всем направлениям шута. Более того, его можно носить не только со стороны, но и под 45 градусов, и прямо на противник. Все зависит от положения в руки. И вот это вот все можно зарабатывать на макеваре. Техника должна быть богатая. Больше всего разнообразие приветствуется при технике с набивки. При технике максимальной постановки, при максимально сильном ударе, лучше, конечно, занимать положение в линиях Мбузен. Об этом рассказывается очень подробно в моем курсе макевара стартинг. И в приложении к нему нюансы для макевары. Вот. Об этом тоже не буду говорить сейчас здесь. Ну, покажу, какие способы проработки есть. Давайте посмотрим. Итак, самая распространенная техника. сай Техника наносится как четко в бок, так и под 45 градусов. А также на макивары. Таким образом. Значит, стоит, наверное, на самом деле разобрать шуто и технику сируто, челюсть быка, когда удар наносится точно этим же самым, можно сказать, местом, но по-другому немножко формируется кисть. То есть в шуто рука прямая, в сируто рука <coughs> таким образом согнутая. Это удар между тейшу <coughs> и шуто. Носится, как правило, вперед. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Сюда. Вот. Поэтому в зависимости от угла, особенно когда мы наносим, наносим удар почти вперед на макивару, то здесь уже получается почти сирута. И даже не почти, а именно он есть. Вот. Это сайшут. то может наноситься в зависимости от положения тела, а также взятой мишени. Вверх. Может наноситься вниз. Я это покажу потом на макеваре камертон. Следующая техника распространенная. Техника сото-шут. Также можно носиться четко со стороны. Можно носиться под 45 градусов. Каким образом? Не наносится вперед. Неудобно. Вот под 45 градусов академично. И наиболее сильно. Можно их сочетать при набивке. То есть сай-шута, Сай-сот. Тогда можно прорабатывать сразу две руки и темп а, проработки, темп а, самой там, тренировки, ее интенсивность получается кратно выше, чем когда вы наносите по одному удару. Потому что получается контрафаза, как бы, да. <coughs> вот. Значит, следующий вариант, который у нас есть, это шуту-учи. Шу Занимаем прям ту позицию, которую надо. Это капуцу с да, чаще всего. И наносим удар. Ну вот, это три наиболее характерные как бы, техники, которые применяют чаще всего именно в этих вариациях. То есть сай, как я еще говорю, соту и уке <coughs> таким образом. И то, что чаще всего не применяют, это удары в агитальной плоскости практически. Удар идущий на макивару непосредственно. Вот. А также различные удары по нижнему уровню и по верхнему. Верхний уровень удар. Ну и если бы она макивар выше висела, удар приходился бы сюда. То есть вообще прямая сюда. Таким образом. Таким образом. То есть просто макивару вешим выше и наносим удар прямо. Точно так же удар наносится вниз. Давайте перейдем. На Большой кивару я покажу техники удара в нижний уровень. Одна из очень сказать, удобных техник для кумите это нанесение в шуту в нижний уровень сагитальной плоскости. Таким образом. Как это применяется в кумите? Мы предположим, выполнили блок и принесли противнику удар в пах. Можно в стойке прямо в пах в личном варианте в Street Fight. Когда противники находятся по сторонам, удар идет в пах непосредственно. Удар в челюсть повосходящий, тоже секущий, вверх. Таким образом, в сторону. Очень выгодна техника, когда вы не можете отсюда нанести удар. Чтобы да. развернуться, вам надо сюда нанести удар, причем противник у вас окажется сзади другой, их два. Вы наносите удар как раз отсюда. Если вы понесете в верхнюю точку, а в голову, противник заметит, а снизу удар очень часто оказывается незаметным, особенно в нижнем уровень очень выгодная техника, она наносится как тыцуй, так и шуток, И также это все нарабатывается на мотиваре. Стали, и наносит удар вниз. может с Таким образом. Также она делается на понижении, в более таком спортивном варианте применяется на прибросковой технике, когда идет какая-то борьба, захваты, будет удар в пах, а тогда противник рефлекторно немножко поддергивается вверх, защищая пах, то есть отдвигает его. Вы спокойно проходите на бросок вниз, то есть, пам, и на бросок. Он вам сам запрыгивает на плечи для того, чтобы вы применили какую-то бросковую технику. Очень выгодно. Так же начнется. над коленом этот удар. А -а -а. С внешней стороны, с внутренний. Очень выгодный И удары по нисходящей сам траектории. По нисходящей траектории. Когда вы бьете, фактически прямо. Можно носить сверху вниз. На макиваре это не очень удобно делать. А вот вперед больше, да? Очень удобно. Удар наносится вплоть до того, чтобы вы наносите его прямо в лоб. Но лучше всего это лицевой череп. Со стороны ску со стороны висков. Немножко сбоку. Противник развернулся. Мы оказались немножко сбоку и нанесли удар прямо вперед, в височную область, Таким образом. Вперед. Ну вот мы рассмотрели несколько вариантов, как можно значит, отрабатывать удар, шуту, уке или шуту, учи, или шуту, учи, уке на макеваре, в зависимости от того, какую вы технику применяете. Если это больше блоковая техника, это шуту, уке. Если это ударная техника, то это шуту, учи. Если это блок, которым вы перебиваете руку противника или ногу, то это шуту, учи, уке. Видите, сколько много существует осей, траекторий и плоскостей, которые можно задействовать при набивке на макиваре поверхности шуто. Точно так же в тех же траекториях производится и постановка, за исключением таких моментов, что абсолютно боковые техники для постановки не годятся, там больше важен хлыст и скорость, то есть на пробив а макивара такими техниками не работается, там важна именно резкость удара. Если вы работаете макивару на пробив, ставите постановку глубокого рассекающего удара, который проломает, или проломит самую ключицу, перебьет шею, носите в основании черепа или по затылку, то надо выбирать такие траектории, при которых максимально конечные движения и заход в макевару ударной поверхности будет совпадать с поступательным движением тела. То есть это в основном удары либо вперед на макевару, непосредственно вперед, либо по 45 градусов. Когда вы переносите центр тяжести со стороны 45 градусов на макевару, руку ведете по кругу. В итоге у вас оконечное равнодействующее, четко и перпендикулярно по макевару. И максимально сила переноса центр тяжести, идет тоже в макивар таким образом туда туда в таком случае удар получается мощный и пробивной можно реально пробивать э, на глубину противника поражая глубоко лежащие, э, глубоко лежащие структуры как правило это кости вот. или внутренние органы ну, кости это позвоночник, имею тоже в виду, когда мы говорим, предположим, о шее. И еще важный принцип при отработке пробивной техники на макеваре, а также и при набивке, это мучими, залипание в макевар. Не надо отдергивать руку при ударе. Это совершенно неправильный вариант, который ничего не дает вообще ни для техники, ни для чего. Удар сначала должен быть завершен, и только потом... Должна быть убрана рука Если выполняется все это правильно То скорость возврата руки будет примерно такая же Но только у вас максимально Вся сила руки и сила поступательного движения тела Войдет в макивар. Если же вы отдергиваете руку сразу У вас еще рука не разогнулась до конца Она уже сжимается назад как бы Сокращаются мышцы в итоге мышцы работают, а на разрыв – это раз, перенапрягаются сухожилия связки – это два, и вы максимально удар не вкладываетесь, потому что нет сброса в конечной точке. Есть хлыст, возможно, но вложение в удар э, как так отсутствует всей массы руки или массы тела. Поэтому обязательно должно быть вылипание. В реальном э, исполнении вы ударите и быстро вытащите руку. Будет выглядеть так. Это касается тех, кто ну, топанирует и говорит, нечего там оставлять руку, противник ее захватит. Нет, не захватит. Вы ударите и вытащите ее сразу же. Прям выверните еще сильнее. Причем вы не просто рукой выверните, а вы воспользуетесь э, движением всего тела. Как туда, так и назад. То есть туда всем телом, ну назад всем телом. В итоге получится очень сильно. Ну, а на сегодня с этим все. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Посещайте сайт макевара.ру и работайте на профессиональных макеварах. На макеваре МБШ и на макиваре Камертон -Шилова. Всем пока.